Меня зовут Глеб скачу. И я вам подскажу, как купить недорого, бушный автомобиль, и не попасть при этом на дорогой ремонт. Приступим. У нас есть черный автомобиль китайского производства. Мы осмотрим толщину, замерим толщину краски на задней ляде багажника этого автомобиля. Как мы видим, толщина краски заводская что не могу сказать про эти зазоры как ее собирали тут у меня палец, видите, не влазит зазор примерно полмиллиметра миллиметра тут он у меня спокойно помещается ну что, посмотрим дальше видно, что он не сильно был аккуратен в месте, поскольку были щесы то, что она стоит на спущенных колесах и на подпортных палках это опять-таки показывает, какой водитель умница и мы еще смотрим на состояние колеса на состояние колеса мы посмотрим была авария и вырвана стойка. Замена стойки вам обеспечена. С рычагами, с кулаками, стулками. Так, дальше мы смотрим сюда, на эту часть. В так, посмотрим. Крышу я сегодня замерять не буду. Это вы увидите в следующих видео. Мы посмотрим. Сейчас включится. Сейчас протрем. Опа! И что мы видим? Мы видим здесь состояние, лакокрасочное покрытие, как на заводе. Правда, она уже битая, правда, она уже начинает ржаветь. Посмотрим на ее состояние порогов. Я так несколько замеров буду делать. Состояние порогов, опять-таки, не битого автомобиля. Эти места битые обычно находятся в автомобиле. особенно вот это место сюда постоянно все любят бить прям такое чувство что они прям целятся сюда как видите состояние автомобиля этого он находится в заводской краске но внутри мы увидим в следующих видео идемте дальше